Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Сегодня я вам хочу показать орхидейку, которую принесла ко мне моя знакомая, хорошая знакомая. И она говорит, не знаю, почему она не цветет, она у меня долго, посмотри, пожалуйста, что с ней. Сейчас вместе с вами разберу, что с этой орхидейкой. Я ее еще не видела, как она себя чувствует какое у нее состояние и в чем она растет. Сейчас все посмотрим, расскажу вам, покажу. И найдем причины, какие она не хочет цвести и радовать хозяйку своим цветением. Вот достаем ее из кулечка. И смотрим, что с ней не так. На первый взгляд, орхидейка очень маленькая, а горшок для нее огромный. Этого делать не нужно. Может быть, она была когда-то и большая, росла в этом горшке, но на сегодняшний день она очень маленькая. Дальше. Корни. Шейка у нее обрезанная. Где остальная часть, не знаю. Наверное, выбросила или сгнила девочка. У девочки эта орхидейка. Но никаких гнилостных ничего не вижу. Корни... Листики на конце начал жалеть. Может, желтеть это, наверное, естественный уже. Не знаю тоже. Посмотреть надо. Ну, давайте для начала ее поставим в водичку, чтобы она напилась. Так как корни серебристые и желательно ее напоить. Видите, моментально, в один момент корни стали зеленые. Значит, ей не хватало влаги. Видите? Полностью. Вот я напоила их. Субстрат абсолютно сухой. Абсолютно. Мох сухой. Ну, наверное, ей все-таки не хватало влаги. Какой сорт у этой орхидеки, я не знаю. Я не интересовалась, какой цвет, какой сорт. Но здесь, по-видимому, хорошая Кора в хорошем состоянии, может даже новая, свеженькая, не пересохшая, не леничая. Его можно будет посадить ее в эту же кору. Только горшочек возьмем намного меньше. Не такой большой, а вот такой поменьше. Ну, для того, чтобы корешки отплели горшочек и чувствовали себя хорошо, нужно брать горшочек поменьше. Вот берем мох. Мох нужно ставить на дно горшочка. Вот так. Я долго ее замачивать не буду в этом в водичке. Я ее хочу сразу же посадить. Я замочила здесь немножко вот, намокло, намок нижний листочек, но я его промокну потом салфеточкой. Вот так мы ее ставим. Видите, даже этот горшок для нее большеватый, так как корней вообще нет. Но наращивать корневую систему, я думаю, не стоит, потому что у нее свежие, живые, хорошие корешочки. Даже нигде нет, может даже растущие кончики, вот видите на этом растущий кончик. Так что у нее все хорошо. Сейчас я поставлю ее, засыплю грунтом и покажу. Что будем делать дальше в этом субстрате вот даже уголек присутствует очень хороший субстрат менять его не нужно он в хорошем состоянии я просто засыплю ее заново и посажу в горшочек немножко так стряхну чтобы между корнями попал полностью кора попала между корнями и буду добавлять по мере того сколько здесь поместить Так. Одну с другой. Ничего сложного. В посадочке нет. Добавляем просто кору. Кора орхидеи нужна для того, чтобы она просто держалась в объемном горшке. Она может расти и без горшка. Но это дополнительные... Надо дополнительно за ней смотреть. Чаще подливать водичку, потому что корни будут сильно пересыхать. А так как кора будет влажная, под низу полили ее, или по краю горшочка, чтобы внизу на пальчик оставалась вода. А первый раз мы ее будем поливать, сейчас я вам покажу, как. Путем погружения в воду. Так как она была сильно пересохла, и у нее уже даже начали мягкие листики становиться. Еще немножко она могла уже увядать, так как лист уже начал желтеть с кончиков. Этот испортился бы, затем этот. Ну, там не иди, знай, что у нее случится. Либо пошли бы новые расти листочки, либо постепенно испортилась бы вся. Смотри, вот такая вот посадочка. Получилось у меня ну, неожиданно. Она мне принесла, а она выпадает с горшочка, что мне делать? Срочно надо пересаживать, конечно. Тут лечить нечего. Она здоровая орхидейка. У нее все в поряд порядке. Только нужно правильно совместить полив и посадку. Все. И орхидея будет себя чувствовать хорошо и давать новые корешочки. Так как тут растущие корешочки есть, не закуклившиеся, видите, зеленые, хотя бы три корешочка, но зелененькие. Ставим ее в водичку. Сейчас боюсь, что через верх пойдет. Нам нужно намочить хорошо субстрат, так как эта кора полностью сухая. И орхидея, с нее ничего, никаких питательных веществ и влагу не может потянуть. Она сейчас постоит немножко, кора намочится. И орхидейка будет пить все, втягивать в себя. И ничего тут сложного. Уход за ней очень прост. Нужно просто приспособиться к вашим орхидеям. А вообще цветочка орхидеи, она очень легкая в уходе. Видите, сколько лишней коры было. Это отдадим хозяйке. А в маленьком горшочке орхидейка будет себе расти. Наращивать корневую систему, а растена будет в этом горшочке до тех пор, пока корни полностью не обплетут э, горшок. Ее пересаживать не нужно ни в, каком, ни в коем случае, так как опять непонятно, что с ней произойдет. Эм, ну, что еще вам рассказать? Вот, видите, она уже напитывается. Видите? А затем я солью лишнюю воду. Она еще минут 10 у меня постоит. И я солью лишнюю воду и все. И неделю поливать ее не нужно. Листики протру. Можно спиртовой салфеточкой протереть, так как она была не в моем доме перстовая салфеточка очень хорошо поможет протереть листочки, чтобы не было ну, всяко, всяких букашек инфекций не перешли на растения, которые будут рядом стоять. Я, конечно, возле орхидеи ее возле своих орхидей ее не поставлю, так как она должна побыть на карантине. Неважно, с магазина вы принесли или от другой хозяйки, но ну, на карантине она должна побыть, так как у нас в доме одна микрофлора, а в другом доме была другая микрофлора. И нужно привыкнуть орхидейки к тому дому, где она будет находиться. И не заразить своими бактериями, э, насекомыми, ну что там еще может быть. Бывает все разное. Другие растения не заразились. Так у нее будет все хорошо, все замечательно. А листики также можно протереть перекисью водорода. Так берете перекись, смачиваете спонжик. Видите, трехпроцентная перекись водорода. Аптечный препарат. И протираете ваши листочки. Это очень хорошая защита. Снимает пыль и обеззараживает ваши растения. Не бойтесь, перец в кисне обожгет листочек. Даже чистым спиртом я протирала. Ничего страшного. Видите, какой грязный листик. Теперь берем следующую сторону. Не буду же я вот этим грязным протирать другой листочек. Я взяла чистенький. Другой стороной. Протру листочек с этой стороны и с нижней стороны. И все. Моя орхидейка постояла в водичке. Я протерла ей листочки. Листочки стали блестящие, красивые. Теперь можно просто слить лишнюю воду. И оставить ее неделю ничего не делать с этой орхидейкой. И все будет у нее хорошо. Посмотрите, она начнет наращивать корневую систему. И все у нее будет замечательно и хорошо. Вот я слила воду. Ставлю в этот же баночку. И можно на окошко поставить. Или отдать ее хозяйке. А хозяйка поставит на дно. Затем будет поливать по краю горшка на два пальчика воды. Вода уйдет, напитается, и все на неделю свободно. Ничего с ней делать не нужно. Только жди, пока начнут новые листочки расти и корешочки. А когда будет листочков 5-6, стволик такой повыше, она начнет выпускать цветочные почки. А пока еще рано об этом говорить. Нужно дождаться роста нового листика и, конечно, побольше корней. Ну, там вот вроде бы листик какой-то Хочется найти непонятно Что-то такое Ну, я еще понаблюдаю за ней Я вам еще сниму видео Как она будет развиваться Что с этой орхидейкой будет Как она себя будет чувствовать Пока ничего хозяйки не отдам, конечно Видите, какой-то зеленый красивый корень Замечательный орхидея, Цвет, не знаю Ну Есть листья, уже радует. Главное, чтобы она выжила и начала цвести. Все, спасибо всем за внимание. Это была неожиданная такая пересадочка орхидейки. Но очень нужная. Итак, мы сделаем вывод. Большие горшки для маленькой орхидейки не подходят. Крестик. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.